Универньюз приветствует всех, кто прямо сейчас смотрит новостной выпуск. В студии Адель Шибелова, сегодня вы узнаете. Институт математики и механики возглавил новый руководитель. Как не сесть в тюрьму за репост? Выпускники КФУ устраиваются работать в Татнефть. Ректор КФУ встретился с ректором Католического университета Петер Пазмани. Подробности прямо сейчас. Развитию международных отношений в Казанском университете уделяют особое внимание. Совсем недавно завершился рабочий визит Ильшата Гафурова в Японию, а уже 15 октября тему международной коллаборации и обмена студентами обсуждали в рамках Мадьярского симпозиума. Поводом для начала переговоров ректора КФУ и ректора католического университета Петра Пазмани стало подписание соглашения о сотрудничестве. Во время встречи было определено сразу три направления. Это обмен студентами и научные проекты, обучение венгерских университетах, и совместный доступ студентов и сотрудников университетов к библиотечным фондом обоих вузов. Венгерская сторона готова предложить не только свою базу знаний, но и услуги национальной библиотеки. Адель Шамилова, Универньюз. Впервые за всю историю Казанского университета одно из математических подразделений вуза возглавила женщина. Подробности расскажет наш корреспондент. Екатерина Турилова всю свою сознательную жизнь провела в Казанском университете. От учебы до работы на кафедре. Поэтому проблемы математического направления знакомы ей изнутри. Именно это и подтолкнуло ее на выдвижение своей кандидатуры в директора Института математики и механики имени Лобачевского КФУ. Кстати, при выборе рассматривались несколько кандидатур. Но именно утвержденный кандидат Екатерина Турилова продемонстрировала наиболее четкое видение стратегии развития института. Мне кажется, что это классический. Математическая проблема для математики в современном мире. Далеко не все понимают, кому и зачем нужна математика, но, ну, а значит, наша задача — постараться объяснить это и сказать, общество в целом. Пусть это звучит несколько пафосно, но тем не менее это так. К слову, это первый случай, когда математиками Казанского университета на уровне директора будет руководить женщина. К тому же, по словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, ни в одном подразделении такой частоты смены руководства не было. Сегодня а, мы должны с вами как бы, принять нового человека, в качестве исполняющего обязанности директора Она находится рядом с нами, это выпускница нашей сегодня заведующей кафедрой. Самое главное, у будущего директора есть огромное желание работать и попробовать вот, расплатить искры. Но Насколько это получится, зависит от всех нас, от вас прежде всего. Что касается бывшего директора подразделения Максима Храмченкова, то он продолжит работать в Казанском университете в исследовательских проектах. Адель Шемилова, Ленардо Влетиаров, УНИВЕР Универньюз. Руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан провел мастер-класс для студентов КФУ и показал на личном примере, каким должен быть журналист.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 Как сохранить свою безопасность в сети и не нарушить закон в нашем сюжете.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 В Казанском федеральном университете обсуждали международное сотрудничество в практике преподавания и обучения в системе высшего образования в странах Евросоюза, России и Китая. Это стало возможным благодаря состоявшейся международной конференции. Подробнее о ней расскажет Анна Гузунова. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялась научно-практическая конференция «Исследование международного сотрудничества в практике преподавания и обучения в системе высшего образования». Программа «Эразмус программа посвящена совершенствованию практики преподавания высшей школы в странах России и Китая. Идея главного проекта – ускорить этот процесс перехода в лонгскую систему в Китае и в Китае в России улучшить по э, примеру европейских стран. С приветственным словом выступил первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. На конференции планируется ознакомление с практикой преподавания и обучения в системе высшего образования за рубежом, обмен образовательными технологиями, материалами, опытом работы между всеми участниками и многое другое. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. КФУ и Паутатнефть работают плечом к плечу уже не первое десятилетие. Какова дальнейшая судьба такого сотрудничества, расскажет наш корреспондент. Ученые приоритетного направления «Эко-нефть» и специалисты ПАО «Татнефть» существенно расширили число и масштабы совместных проектов и научных исследований. Одной из стратегических задач «Эко-нефть» является поиск и разработка инновационных идей и технологий с их последующим внедрением в производство. Большие надежды в этом вопросе «Татнефть» возлагает именно на сотрудничество с Казанским федеральным университетом. Сегодня в КФУ созданы уникальные условия. Это и современные лаборатории, и квалифицированные специалисты, которые обучают учились в зарубежных вузах и партнеры, возможности которых можно использовать в рамках совместной работы. Речь идет не только об исследованиях, но и об образовательных проектах. Необходимо постоянно повышать уровень компетенций сотрудников, в особенности в такой быстро развивающейся отрасли, как нефтегазовая. И именно поэтому в КФУ работает целый зал от компании «Татнефть». Это зал «Татнефти» в Казанском геологическом музее. Он создан в 2012 году для того, чтобы студенты видели, что в настоящее время происходит в этой организации. В своем интервью руководитель приоритетного направления «Эко-нефть» рассказал, в каком направлении сейчас движется сотрудничество эко Нефти с «Татнефтью». Сегодня компания «Татнефть» уже внедряет некоторые результаты совместной деятельности. В этом году планируется пилотные испытания катализаторов для подземной переработки нефти на объектах, как раз компании. Кроме этого, Казанский университет разработал ряд устройств, ряд технологий по мониторингу и совместно с компанией как эти результаты применяются для оптимизации и повышения эффективности разработки залежей тяжелых углеводородов. Шамилова, Владимир Нелюбин,